Лев Кузьмин Ветер и туча Ветер с тучей дружили, Полю чистому служили, Поливали в жаркий день То пшеницу, то ячмень. Но однажды крикнул ветер, Я главнее всех на свете, С тучей больше не дружусь, сам я в поле потружусь. Туча сразу рассердилась, Туча в елке опустилась, Чащу спряталась по грудь, Ну а ветер начал дуть. Дул он, дул он, что есть мочи, Дул с рассвета до полночи, А с полуночи опять принимался кушевать. Наконец устал, вздохнул, на труды свои взглянул, а как глянул, так и охнул. В чистом поле все засохло. Там теперь ни колоска, ни цветочка, ни листка. ох ох заплакал ветер, видно, есть на белом свете кто-то ветра поглавнее, кто-то ветра посильнее. Неужели туча? голубая круча, туча, туча, не сердись, в небо снова поднимись, туча громко драмахнула, туча крылья распахнула, туча в небо поднялась и на землю пролилась, пролилась, как из ведра на сухие клевера. На пшеницу, на ячмень, и на крыше деревень, И в бодейке, и в кадушке, и мальчишкам на макушке. Пусть повсюду все растет, пусть повсюду все цветет. Хмурый ветер улыбнулся и от гуркнулся. Ой, спасибо, тученька, тученька-могученька, Это ты меня сильней. Это ты меня важней. — Нет, — сказала тихо туча, — я ничуть тебя не лучше. Ты позвал — я поднялась, ты помог — я пролилась. Славу нам делить не нужно, ведь всего важнее дружба. Где никто не ссорится, там и дело спорится. Вот и все.